Привет, друзья, это немного спонтанное видео, адресовано тем, кто следит за моим проектом «Твое настоящее призвание» и вообще следит за моей деятельностью к чему вообще это видео дело в том что когда я только начинал проект я собирал истории людей которые уже нашли свое призвание публиковал их на сайте включала просылку и получал достаточно большое количество положительных отзывов о том что эти истории помогали людям которые сейчас находятся в поиске своего призвания и да, некоторые узнавали себя в этих историях и находили решение в своих ситуациях потом я на это дело почему-то подзабил и начал очень сильно изучать различные методики, подходы к поиску призвания, что, в принципе, правильно, и с помощью них я сейчас помогаю находить свое призвание. И буквально недавно я вспомнил да, о том, что можно собирать истории, и они тоже являются классным инструментом. И если вы сейчас смотрите это видео, и вы уже нашли свое призвание с моей помощью или без нее, то... Вы можете поделиться со мной вашей историей, мы опубликуем ее на сайте, да? она станет настоянием проекта «Твое настоящее призвание». И, возможно, именно она поможет тем людям, которые сейчас ищут свое призвание. Ну, для того, чтобы эту историю, собственно, оставить, мы запишем с вами интервью, вы можете написать мне ВКонтакте, в личных сообщениях, либо написать в комментариях под этим видео. И мы, соответственно, свяжемся с вами, запишем интервью и опубликуем вашу историю. До встречи в следующих видео и, собственно, пока.